Здравствуйте, меня зовут э, Специанка Юра, специалист компании Count. Я расскажу, как работает э, модуль обмена между 1С и Сайтамс. Э, модуль обмена BITRIX 6. Модуль устанавливается отдельно, он не идет в комплекте с 1С. С 1С идет э, один модуль, этот модуль устанавливается отдельно более широкий функционал, чем встроенный в 1S модуль. А, по требованиям к 1S и Bittrex сайтам можно почитать на веб-страничке 1S битрикс там описано какие требования на какие конфигурации 1С он устанавливается ну, в частности это управление торговлей и управление торговым предприятием и какие редакции битрикс используется это малый бизнес и бизнес так, по настройкам я сейчас рассказывать не буду если будут вопросы, присылайте, и тогда в следующем уроке я расскажу о настройках э, модуля. Сейчас я хочу на, на конкретной задаче э, описать ее решение с помощью этого модуля. Э, задача была такая. У заказчика есть э, установленный интернет-магазин, э, редакция «Битрикс. Малый бизнес». И есть бухгалтерия 1С, которая ведется учет, но которые с сайтом никак не связаны. Нами было предложено заказчику установка управления торговлей, интеграция ее с 1С бухгалтерией. Это по продуктам 1С и э, интеграция с сайтом. Э, так как э, заказчик э, много времени выгружал, загружал товары непосредственно на сайт, э, получилась база более тысячи товаров, то э, было предложено э, сделать выгрузку с, с сайтов в 1С. То есть разовую выгрузку и в дальнейшем уже э, добавлять новые товары в 1С и, и настроить автообмен э, с сайтом. То есть для выгрузки с, с сайта в 1С использовался... инструмент импорт товаров из интернет-магазина который идет в комплекте с модулем об обмена с модулем обмена Битрикс 6 И импорт товара из интернет магазина uh, выгружается в 1С практически всем uh, товары сайта которые имеют э, <coughs> настройки торгового каталога после выгрузки э, были настроены обмен с 1С на сайт <coughs> ну опять я говорю что по настройкам я сейчас э, проходиться не буду, просто покажу, как это работает. Если будут вопросы, пишите в комментарии, и следующее занятие я подробно опишу в настройке этого модуля, если такая необходимость будет. Хотел уточнить, что в данном случае э, берется украинская конфигурация управления торговлей для Украины 2.3 обмен можно запускать как в автоматическом режиме так и разово по, по требованию в данном случае задача была полностью решена. Сейчас мы переходим к этапу выгрузки заказов, обмена заказов между сайтом и 1С, о чем я вам расскажу в дальнейших обозрениях. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Всего доброго.